Медиагруппа Авангард представляет. Надо сказать, что за последнее время, за последний, там, скажем, год-полтора, у нас существенным образом переработана нормативная база по вопросам защиты информации. Уже много говорилось о том, что существенным образом поменялись полномочия Банка России в этой области, то есть Банк России законодательно существенно расширил свои полномочия, и этот процесс продолжается. То есть, ну, до, ну, всем наверное, известен закон 167 ФЗ, в котором были определены полномочия Банка России по регулированию вопросов защиты информации в отношении банковской деятельности и деятельности в сфере финансовых рынков. значит э -э Законодательный процесс продолжается, появляются новые законы, новые законопроекты. И почти в каждом из таких законопроектов усматривается, предусматривается полномочия Банка России по регулированию и по контролю вопросов защиты информации. К таким законам относятся законопроект о цифровых, цифровых финансовых активах, законопроект о маркетплейсах, краудфандинговых платформах. То есть все вот эти новые законы, которые появляются, которые существенным образом влияют на ландшафт и вообще на предоставление финансовых банковских услуг, везде есть вопросы защиты информации и везде есть полномочия Банк России по защите информации. нами сформированы э, три основополагающих сказать, нормативных акта, которые определяют в целом Подход Банка России к регулированию этих вопросов – это известное положение 683-П, которое определяет вопрос защиты информации о проведении банковской деятельности, это положение для банков. Аналогичное положение 684-П – это положение по защите информации в отношении некредитных а финансовых организаций. И... Недавно прошли изменения в закон о национальной платежной системе, и, соответственно, там существенно образом расширен субъектный состав участников, который попал под регулирование 161 федерального закона. И в этой связи мы готовим и подготовили вернее, изменения в новую редакцию 382 положения, которая уже прошла все необходимые процедуры, в том числе процедуры оценки регулирующего воздействия. И в ближайшее время она будет, собственно говоря, подписана и так сказать, отправлена в Минюст на регистрацию. Вот. Таким образом, мы видим, что у нас есть три основополагающих акта – 683, 684 и новая редакция 382-го положения. Значит, во всех этих документах мы выстроили единообразный подход к регулированию. То есть Мы устанавливали требования на трех уровнях, о чем многократно уже говорилось. Это уровень технологии, уровень безопасности прикладного программного обеспечения и защита инфраструктуры. Более подробно я потом об этом расскажу, но ну, вот, вот во всех документах. У нас неким образом выбивалась из этой стройной концепции старая редакция 382 Там были определенные, так сказать, ну, унаследованные нормы. Ну, сейчас мы от этого отходим, новая редакция она будет полностью идеологически и содержательно гармонизирована с 683-м положением. Если говорить о параллельной такой деятельности, то у нас... Коллеги, кто участвует, знают, активно продвигаем тему стандартизации. То есть в наших нормактах мы стараемся делать такие рамочные нормативные акты, не перегружая их техническими требованиями, техническими нормами. Да? Поэтому мы уже выбрали для себя такую достаточно данную стратегию регулирования и включения ссылок на государственные стандарты, на ГОСТы в рамках наших нормативных актов. Как известно, у нас, собственно говоря, есть гост по защите информации, который, ну, очевидно, многие в этой аудитории должны знать и, и возможно, даже прочитать. Вот. И У нас, собственно, есть активность по аналогичному ГОСТу по операционной надежности и управлению риском. Значит, Эта работа достаточно активно ведется в рамках технического МТ-122, ну, разработаны редакции этих документов, образованы соответствующие рабочие группы, которые сейчас активно дорабатывают эти документы для того, чтобы значит, по нашим планам эти документы должны быть утверждены ТК-122 и внесены в росстандарт в этом году. Значит, более подробно я тоже постараюсь остановиться на следующем слайде. И есть, собственно, очень важная работа, которая будет в следующей сессии, но я не могу здесь не упомянуть, это вопрос управления операционным риском. Разрабатывается ответственный нормативный акт и мы видим, что вот в, и вкладываем в этот нормативный акт, но это не наш департамент. Департамент банковского регулирования занимается этим вопросом, но вопросы управления информационной безопасности, управления риском информационной безопасности полноценно присутствуют в этом нормативном акте, в проекте нормативного акта. И мы как бы рассчитываем, что в ближайшее время этот нормативный акт выйдет и создаст. Значит, совершенно как бы, иной ландшафт и позволит отойти, собственно говоря, от вопроса защиты информации как от технических вопросов, как в сторону управления рисками и в сторону корпоративного управления. Если говорить о целях регулирования, то важно понимать, что наша задача не обеспечить просто там, условно, расстановку средств защиты и какое-то формальное выполнение требований, потому что у многих вот, поднадзорно, с кем мы общаемся, Значит, они рассматривают все-таки выполнение наших требований как чистый да, комплайнс. А нам хотелось бы все-таки, чтобы мы так сказать, неуклончиво шли в сторону управления рисками, чтобы мы отошли от формального выполнения, формальной проверки выполнения требований нормативных актов, понимали и оценивали те риски, которые присущи нашим, собственно говоря, организациям риски о чем вчера много говорилось риски влияния организаций друг на друга в рамках экосистем таких как вот платежные экосистемы новые экосистемы которые нарождаются скажем так финансовые экосистемы которые строятся вокруг финансовых маркетплейсов и еще такую экосистему можно назвать экосистемой, которая вокруг инфраструктуры организованных торгов. То есть влияние организаций друг на друга очень важно. Как уровень безопасности и киберустойчивости одной организации влияет на риски другой, если они взаимодействуют между другом. Вот. И, конечно, значит, важный момент, который нельзя ни в коем случае забывать, на который мы тоже ориентируемся, это предоставление конечному потребителю безопасных финансовых услуг и банковских услуг. Значит, один из так сказать, ключевых показателей, которые Банк России собственно, рассматривает для себя, это показатели доверия населения к предоставляемым финансовым банковским сервисам, соответственно, а это доверие невозможно обеспечить без безопасной, безопасной безопасности, Значит, если сервисы предоставления будут небезопасны, безусловно, это будет влиять негативно на развитие вообще в целом финансового сектора экономики, на наш взгляд. Поэтому вот э, еще раз повторю свою мысль, что задача стоит не в том, чтобы формально обеспечить выполнение требований, задача о в том, чтобы сервисы предоставлялись безопасно, население и потребители финансовых услуг доверяли этим сервисам, вот, и риски были управляемы. Вот это вот наша цель нашего регулирования и надзора, о чем сегодня планируется много говорить. С точки зрения... Вот Содержание нормативных актов, я повторюсь, что мы выстраиваем регулирование на трех уровнях. Базовая вещь – это классическая как бы, защита информации, это защита инфраструктуры, это то, что как бы, реализуется ну, скажем так, наложенными средствами, там, средствами защиты вот, несанкционированного доступа, мешковые экраны, антивирусы, вот, весь набор средств, которые защищают предотвращение вторжений, мониторинг, вот набор средств, который защищает собственно говоря, на таком инфраструктурном уровне. Да? На эту тему у нас есть ГОСТ по защите информации, которая определяет определенные процессы. Вот, и, собственно говоря, это такая классическая защита информации. Значит, по этому направлению, по уровню защищенности инфраструктуры, это вот в центре на слайде у нас есть, мы активно работаем над ГОСТом по операционной надежности. То есть гос должен определить каким образом обеспечить устойчивое, так сказать, устойчивое функционирование информационной инфраструктуры в условиях возможной реализации компьютерных атак, и какие, собственно говоря, какие подходы должны применять для того, чтобы своевременно значит, значит, выявить, купировать и восстановиться в случае возможных инцидентов информационной безопасности. Вот. И вот в рамках, эта работа ведется в рамках ТК-122, и вот в рамках этой работы мы тоже определили серию от процессов, к которым относятся такие важные темы, как управление изменениями, управление конфигурациями, управление обновлениями, вопросы детектирования компьютерных атак, вопросы купирования атак и восстановления. То есть в рамках этого Госта по операционной надежности, этой тематики мы планируем все рассмотреть. Значит, проект «Документы готов», создана специальная рабочая группа, о которой, я говорил, активно, активно идет процесс по доработке этого документа. Это такой инфраструктурный базовый уровень, который мы видим необходимо реализовать. Значит, второй немало, немаловажный аспект – это, собственно говоря, безопасность прикладного программного обеспечения. Значит, безопасная разработка. Значит, много у нас так сказать, дискуссий по этому вопросу относительно правильности того или иного способа оценки и безопасной разработки, вопросов сертификации или оценки уязвимости по определенным уровням, там, доверия в с методологией 15480, методологией в стек. Но тем не менее, эту тематику мы будем развивать. Значит, у нас, опять же, есть такая фокус-группа по этому направлению. Мы всячески будем эту тему двигать с точки зрения того, чтобы разработки, которые… то, что прикладное программное обеспечение, в первую очередь, программа обеспечения, которое передается, собственно говоря, на сторону клиентов, а также программа обеспечение, которое подвержена высокой вероятности компьютерной атакой, чтобы и разработка этого ПО была выстроена таким, была выстроена правильным образом, и разработка была процесс разработки были контролируемы и устроен таким образом, что функции безопасности были достоверно реализованы, и ПО содержало минимальное количество уязвимостей, которые могут появиться в процессе разработки этого программного обеспечения. То есть нормативно эта тема закреплена методологически. Она будет, очевидно, развиваться. И третья тема, это очень важный аспект, на наш взгляд, это, собственно говоря, технологическая защита. Как правило, этой теме очень мало уделяется внимания. В основном все наши, в большинстве случаев, точно на инфраструктурной защите. Но, на наш взгляд, это, на самом деле, одна из основных, скорее всего, одна основное направление работы, на которое необходимо как бы, совершенствоваться. Это именно технологическая защита. И здесь достаточно сильно влияет два направления. Это, в первую очередь, это обеспечение применения криптографии, так сказать, в кавычках гражданской, так сказать, для того чтобы для обеспечения целостности информации, которая передается или обрабатывается в рамках посуществления тех или иных банковских финансовых операций. И очень сильно влияет процесс OpenAPI, о котором вчера тоже говорили, поскольку это механизм, который позволяет так сказать, достоверно так сказать, на технологическом уровне обеспечить идентификацию значит, собственно говоря, клиентов, формирующих первичный учетный документ или формирующих платежные распоряжения. Этой тематике тоже будем уделять особое внимание, и на это хотелось бы обратить внимание. Значит, но, собственно говоря, нормативка она как бы, значит, сама по себе она должна быть встроена в некий цикл управления рисками. Собственно, важным элементом, которой является, это, собственно, понимание реальных угроз, реальных рисков, выбор тех или иных технологических, технологических там программных и инфраструктурных мер. Собственно говоря, их контроль, мониторинг. Значит, и, собственно говоря, значит, совершенствование при необходимости. То есть это классический цикл деминга, который, который мы на новом так сказать, витке совершенствования, согласно этому циклу, мы закладываем в по управлению рисками. Госуправление управление рисками, он достаточно сильно, разрабатываемый госпро... сильно связан с положением операционных рисков, о которых будет говориться в следующем, на следующей сессии. Мы видим, что значит, базовые требования по управлению рисками информационной безопасности будут заложены в положении по управлению операционными рисками, а, собственно говоря, детализация мер, которые необходимо реализовать, будет заложена в госте по управлению рисками. И задача этого госта, это на самом деле, и вообще, вообще тематики управления рисками, это, так сказать... В первую очередь, обеспечение или позиционирование рисков информационной безопасности как одного из базовых рисков собственно, приведения банковской деятельности или деятельности в сфере финансовых рынков. Собственно, и так, важный момент, который здесь необходимо, значит, собственно говоря, обсудить, на мой взгляд, это, это вовлеченность руководства да, кредитных организаций или финансовых организаций, это вопрос ситуационной осведомленности, это аналитика возможных атак, и на основе этой аналитики это выбор собственно тех мер, которые необходимо реализовать. Важный аспект является идентификация рисков, которые собственно, невозможно сделать без идентификации процессов, потока информации и IT-инфраструктуры, которые собственно, обеспечивают э э э осуществление банковских финансовых операций. И без вопросов контроля, такие, как внешний аудит, возможно, да, и качество этого внешнего аудита, и доведение информации о фактическом уровне информационной безопасности, опять же, до высшего руководства организации. И, собственно говоря... Одним из основных элементов вот вот управления риском – это, это установление ключевых показателей управления риском, да, собственно, которые должны мониториться, должны контролироваться, и собственно, эти показатели должны соответствовать тем реальным рискам, которые организация имеет с точки зрения возможных финансовых потерь, с точки зрения возможных простоев в результате компьютерных атак. Эти риски, эти показатели должны пониматься, контролироваться и должны соответствовать действительности. Вот, собственно говоря, вот на этой тематике мы будем, собственно, активно эту тематику развивать. методологически. мы планируем, что это будет ГОС по управлению рисками. Собственно, а, так сказать, с точки зрения надзорной или там, контрольной методологии, такие инструменты, мы видим, должны быть киберучения, которых сегодня активно будет обсуждаться. Я заканчиваю. Единственный важный момент, который я бы хотел сказать, это то, что касается той информации, которую мы хотим собирать в рамках дистанционного надзора. У нас есть ряд форм отчетности, всем известные, да, отчетность по инцидентам, в первую очередь, и у нас есть собственно, поток информирования о каждом инциденте, информационной безопасности со стороны банков, со стороны некредиты финансовых организаций. Значит, наш, так сказать, вектор развития – это постепенный отказ от регулярной отчетности и полностью переход на получение информации о… по каждому инциденту практически в режиме онлайн. Это направление тоже… У нас сейчас два механизма реализованы. По мере того, как мы будем получать более достоверную информацию о… в рамках такого оперативного мониторинга через АСОИ, соответственно, мы постепенно откажемся от регулярной отчетности. Это вопрос… Мы планируем таким образом развивать. Собственно, я с выступлением свое заканчиваю.